На канале я оля меня зовут ирина а меня оля и сегодня мы снимаем слайм челлендж здесь перед нами смотрите сколько различных слаймов которые мы будем смешивать да ольга да. и будем смешивать их с помощью считалочки то есть тот кто выбирает тот и берет один из слаймов. И будем складывать их все в контейнеры. И посмотрим в конце, какой у нас получится из этого лизун. Да, Оля уже готова. Ребята, если вы делали что-то подобное, то обязательно пишите в комментариях. А если никогда не смешивали никакие слаймы и лизуны, тоже пишите. И обязательно попробуйте. Можно смешать любые. И я уверена, что у вас получится какой-нибудь интересный слайм. Так, ножницы. Выбираешь. Я выбираю быстрее. Просто выбирай любой. Вот этот. Давай. А я выбираю. Я вот то есть розовый хотела. Оля выбирает розовый. А я возьму большой какой-нибудь. Я уже открыла. Классику в банке туда. А я выбираю такой огромный зеленый. Папа, мне так нравится этот розеньки, я не хочу его смешивать. Почему? Потому. Поль, смотри у меня какой. Я тоже так хочу попробовать. Хопа, хопа, хопа, хопа, хопа, хопа, хопа. Какой у меня? Шарик, бумага, раз, два, три. Камень ножницы бумага раз два три. Камень ножницы бумага раз два три. Я тебе. Ой, у меня тут пузик поднялся в воде. Безумие. Ого, у меня какой то рустит, черно-серый. Темно-серый? Да. Какая гадость. правда такой какой-то, не очень приятный. я добавила и я добавила я добавила А, Бека, какой какой красивый у тебя смотрите, Оля, какая красота да, Девчачий. есть сейчас Любячий? я его размешаю как надо Оля, очень красивый, у него какой-то Зеленый, серый, <смех> болотный. Дальше, третий раунд, Клади. Да. Давай, камень, ножницы, бумага, раз, раз два, три. три. Давай еще раз. Камень, ножницы, камень, ножницы бумага, бумага, раз, раз два, два, три. Выбирай вот. какой убирай. Я выбираю. Род. Можно? Можно, конечно. А я выбираю. Я возьму еще раз черный. Это серый, да, тоже. Серый, какой у меня тут? Темно серый О! Аккуратно. <связывающие> Чёрная жижа. Просто какая у меня жижа получается а -а -а -а. жижа. У тебя некрасивый. Смотри, какой у меня светлый. Ребята, смотрите, как какой у меня светленький. А, -а, -а. а у мамы какой-то темный а -а -а. сделан. У меня болотный настоящий. Мам, давай я буду девчачья, а ты мальчишный. Девчачья, мальчишек. Давай следующий раунд, а то я уже вся в не выбираю. Я выбираю. Вот этот можешь? Давай. Оля выбрала розовый. А я продолжу традицию и возьму вот такой вот желтый большой. Это, это салатовый. Это салатовый. Салатовый, салатовый зеленый. Теперь салатовый. я помогу смешать. Это у меня жижа. Ой. У тебя жижа? Да, у меня прям, смотрите, какая жижа получается из лизунов вау, вот это черная слизь ааа, слизь вот и у меня какой-то светлый получается Оля, давай дальше давай камень, ножницы, бумага раз, два, три выбирай собираю я выбираю какой? Я выберу от Микукса. Микукса, Микукса. кукса. О, у меня губа ша, шариками. У меня луга какой, Ой, какой, какой, Ой какой. его так мало прям. Все, я его мяла. Па. Он растворился в моей жиже. Как у тебя красиво. Как, Дай я покажу. как у единорога. Коль, выбирай дальше. Давай, я выберу. Давай ножки. Да. камень, ножницы, камень, ножницы бумага. Раз, два, три. Выбираю. Вот он. Давай, покажи, ребятка, какой Вот он. Оль прозрачный. Белый. Ух ты, у меня тоже. Тут... А я возьму желтенький с рукой. Ух ты, смотри, мам, у меня какие-то художники. Их тоже высыпать? Да. Нет, давай не будем. Они же все в лизуне. Клади, клади это Нет. губки. Ну, положи вот крышечку их. Зачем тут губки? Ну, как придумали. У меня, смотрите, что получилось. Оль, смотри, у меня губка упала. Смотри, у меня гагажин. Фу, ну руку не хватит. Оль говорит, руку вытащить. Я вытащила. Потому что она нужна всем. Всё, нету. У -у -у, Оля. Оля, какой красивый. Что там никак? Я вся в лесу. У меня светлый у тебя. Да? Да. У меня же вон какой светой. Ребят, у меня светлый, потому что у мамы какой-то темный куча. И ты же сказала, что для мальчишек у меня. Вот я для, для девчонок, а у меня для мальчишек. Давай дальше. Там еще один. Давай я помогу. А, ну, и все уже там. А, еще есть. Вот этот. Вот этот. Я вот книжку беру. Следующий. Фу, какой-то у меня вонючий. Эй, не хочу маничек бить. Фу, бери, бери, Он тоже вонючий. Фу, вот этот возьму. А я же желтый. Осталось уже совсем немного, поэтому я кладу желтый. Фу, вонючий. И еще один я добавлю сюда. Давай, вот, выбирай какой то хочешь. Ну, я возьму ракет. Вам помоги? А, у меня тут открыть не надо. У меня какой-то вот такой одинаковый. Тебе красивый. вот это камни нет. Ладно? А красный? А? У меня а? зеленый. А у нас Ой, еще был. Не, не надо больше. Какой красивый салат. Шарик. Я его закладываю. Просто огромный. Просто гигантский. Спасибо. Ой, покажи, какой у тебя красивый. Вот, ребята. Смотрите, какой Оля красивый. Я хочу его вылить. Ты а сначала его. помешай его как-то Достать. Нет, ты руками мешай, не бойся. Mm -mm. Что, помочь достать? Помочь? Mm -mm. Да. мой лизун. Мам, мне надо идти дохтать. Сейчас. Я уже прилипла. К моему лизуну. <синтерес> <синтерес> Ой, какой, он красивый. Черт. Какой он черный. Ребята, если вам нравятся наши лизуны, то напишите в комментарии, какой лизун вам нравится больше, мой или Олин. <синтерес> <синтерес> <синтерес> <паспорт> у меня такой вообще. Просто черный шарик. Мне нравится. Зеленый такой. Да вот. Что, ты будешь мешать-то? Или нет? Ну я только. Эй! Просто гигантский. У меня еще гигантский. Мама, смотри, как он мне. Если вы хотите очистить руки от лизуна, просто. Руки к лизуну вот так прислоняйте, и руки очиститься А у вот. вот. так заворачиваю. вот так, смотри. У меня еще а -а -а, какой красивый. Смотри, какой у тебя классного цвета. Да. Ой, даже тяжелый. тяжелый. Давай поднимем. Поднимай. Какой гигантский огненный, он очень тяжелый. Посмотри, поделай. Просто получились два совершенно разных гигантских слайма. Одинаковый. Какой-то хрустящий, смотри. А у тебя не хрустящий? Нет, у меня более мягкий. Можно я попробую хрустящий? Оля прям радужная, у меня такой черный. Если вам понравилось это видео, ставьте нам обязательно лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы мы снимали еще подобные видео. А сегодня всем огромное спасибо за просмотр увидимся в следующем видео. Всем пока-пока! И делайте слайд!